Как провести свой досуг, чтобы получить от этого максимальное удовольствие? Одним из вариантов может стать пейнтбол или страйкбол, популярные в наше время командные игры. И конечно, команда без командира это стадо, поэтому качественная связь между участниками команды и командиром это самый важный момент. В таких случаях игроки используют рации, поскольку именно хорошая радиосвязь помогает добиться желаемых результатов. Рации для тактических игр обеспечивает участнику боя большую мобильность. Самое главное – определиться с подходящим устройством, которое не подведет своего обладателя в самый ответственный момент. Такие устройства должны быть компактными и легкими, крепиться к элементам одежды, обладать хорошими прочностными характеристиками, быть совместимыми с другими моделями радиостанций, иметь большой выбор дополнительных аксессуаров и гарнитур. На играх обойтись без переговорного устройства практически невозможно, точно определить какая рация будет лучше из лучших нереально, ведь каждая отдельно взятая модель обладает своими недостатками и достоинствами, но мы готовы предложить ряд уникальных проверенных радиостанций наиболее популярных среди сторонников такого рода игр.